Нюся, ну и кто написал мимо? М? А что ты обиделась? На кого ты обиделась? На себя обижайся. Ты знаешь, где у тебя горшочек. Почему надо дороге написала? Ну-ка, посмотри на меня. Нюся, на меня посмотри, Нюся. Аня. Анна. Ну и сиди, Дуся. Нет, и обиделись. Злые, двуногие. Такая вообще бежалка сидит. Очень сильно обиделись. Би-би-би-би-би. Если ты идёшь, я еще и насру. Среди ванной. Вс может быть в этом случае. Назло. Поднасрать, поднаслать. Я сейчас злопаю на кокаску и прокатюсь по всей плитке. Да, Нюся? Что обижаешься-то? Аня, ну на себя сидишь обижаешься, вот такая в дырочку. Или ты себя так наказал? В угол тогда мордой развернись. Ты в угол себя поставила, да? Ну ладно, все тогда. Давай, думай головой. За что тебя посадили в угол?